Ночным посиделкам конец. В Нидерландах вновь общенациональный локдаун пустит частично. Все заведения, а заодно одной супермаркеты закрылись до утра. Guess, да. Думаю, эти меры немного запоздали. Локдаун – это правильно. Очень плохое решение. Можно было бы принять другие, не столь радикальные меры. В Германии жесткие меры предложили 35 самых авторитетных медиков страны. Они требуют от правительства создать единый штаб по координации антиковидных ограничений. Рекомендация специалистов реализуется нерешительно и не в полной мере. Политики предпочитают позицию пассивного ожидания, перекладывая ответственность за сдерживание четвертой волны вируса на частных лиц. Власти отреагировали незамедлительно. Дорогие сограждане, впереди нас ждут очень тяжелые недели. Год назад мы находились в похожей ситуации, но тогда у нас не было самого эффективного средства борьбы с вирусом – вакцин. Сейчас они есть, воспользуйтесь же ими. Только так мы сможем спасти страну этой зимой. В Германии вернули гражданам право делать по одному бесплатному тесту на ковид-неделю. С октября за анализ приходилось платить. Но скоро отрицательного ПЦР-теста невакцинированным будет недостаточно. МВД Германия обещает на следующей неделе принять общенациональное правило, когда в кафе, музеи и кинотеатры пускают только привитых и переболевших. Такой режим уже действует в Австрии, но здесь намерены пойти еще дальше. Завтра в федеральных землях Зальцбург и Верхняя Австрия вводится карантин для невакцинированных. Торговля и другие сферы экономики лишатся трети покупателей. Этим компаниям нужны компенсации от властей. Такое решение вызвало протесты. В Зальцбурге недовольные люди вышли на улицы. А в Милане несколько тысяч человек собрались послушать речь американского адвоката Роберта Кеннеди-младшего. Того самого, чей аккаунт в Инстаграме ранее заблокировали за дезинформацию о вакцинах. В Париже противники антиковидных ограничений объединились с желтыми жилетами. Вместе получилось около 300 протестующих. К чему приводят усилия антипрививочников, можно увидеть на примере Румынии. Там вакцинированы около 40% населения. Это один из самых низких показателей среди стран Евросоюза. Румыния ставит антирекорды по смертности от ковида. В моргах уже не хватает места. Антон Дадыкин, Вести.